В этом видео я прокачаю своего подписчика на 70 тысяч рублей. Приятного просмотра! Здорово, мужики, это человек. И сегодня я совместно с сайтом под названием Wildrop прокачаю подписчика на 70 тысяч рублей. Ну, вот это уже новый, максимально новый уровень. А точнее, я дам 70 тысяч тому человеку, кто просто посмотрит мой ролик. Сейчас немного пару слов о подставных прокачках. В комментариях уже реже, но все-таки встречаются комменты по типу прокачки, подставные, фейковые, и так далее. Если бы это были фейковые прокачки, я бы не показывал аккаунт подписчика. Я бы не созванивался с ним в дискорде и не просил бы включать блин вебку то есть вы видите лицо тех людей которых я качаю поэтому у меня нет столько знакомых чтобы сделать столько фаик прокачек поэтому тут все по-настоящему все реально вот больше я к этому возвращаться не буду конечно же сумма огромная и в первую очередь спасибо вам что вы эту рубрику поддерживаете лайками комментариями подписками на канал отправляйте возможно друзьям это реально круто и мне безумно приятно конечно не было 5000 лайков на предыдущий чем ролики, которые я просил, но тем не менее их смотрят и оттуда идут новые зрители, поэтому мы записываем. Мало того, мне уже сами вилды написали: типа человек, а го прокачку напомню: да, что мне за ролик не платят, мне скидывают деньги, я их закидываю, аккаунт админам не говорю. Это получается, получается, получается получается проверка сайта по факту с левого аккаунта с большого депа. Да, и плюсом я на это ничего не трачу, но я и не зарабатываю. Поэтому, ребят, можете инвестировать ваши лайки в этот ролик для меня это будет самый крутой заработок, который только может дать мне этот видосик. В остальном, реально огромнейшее спасибо, Вилдам. А, все же, что мне, мне написали? Типа, человек, а как тебе идея все-таки сделать прокачку? Я говорю, окей, го. А, и следующий мой вопрос был, насколько? Они такие 70 тысяч рублей. Я знаешь, такой просто в моменте я за рулем был такой, слушай, это, это очень неплохое предложение. И, естественно, будет прокачка на 70 кусков. Как это будет происходить? Прямо сейчас, на ваших глазах, ну, как на ваших. Вы видите этот ролик, я его сейчас запишу и залью на свой YouTube буквально на минуту. Содержание этого ролика будет элементарно. Я, я скажу следующие слова. Есть вебка? Хочешь прокачку? Пиши в ВК. Тот первый, кто напишет слово, которое я там скажу, попадет в прокачку. Все в принципе просто. Главное, чтобы у человека была вебка, потому что нам нужны эмоции! Э, и чтобы вы видели лицо и не было вопросов о подставных прокачках и так далее. Так как вилды этот ролик фактически спонсируют, то ссылочка на их сайт будет находиться в прикрепе. Огромная просьба, чтобы этот ролик продолжался там будет промо на плюс к пополнению и промо на барабан В котором можно до 100к выиграть Я не прошу вас туда ничего заносить Но единственное, чтобы админы видели активность Чтобы админы видели, что у меня приходят люди И продолжали спонсировать эту Наипрекраснейшую рубрику Зайдите пожалуйста и прокрутите барабан У вас будет один прокрут бесплатный А второй с промиком бесплатно можете прокрутить Там можно самое изи, что выиграть Это ширп и сразу вывести, в принципе без депа Поэтому крутите один раз, выигрываете ширп Вводите промик с прикрепа, вы Выигрывайте ширп, и все вообще будет гуд. Это очень важно, ну, реально, чтобы рубрика продолжала жить. Поэтому просто перейдите по ссылке, прокрутите барабан. Все. А, сейчас записываем ролику. Дро... Ролику. Фу. Ролик. Дропаем его на YouTube и уже ищем человека в прокачку. Мужики, привет! Очень короткий ролик, ты уже увидел название Если у тебя есть 3 часа свободного времени, если у тебя есть вебка И ты хочешь попасть в видос, ссылочка на мой ВК будет в описании Пиши капслока мне старт Тот, кто первый напишет, видос попадет А я жду подписчика Главное, чтобы была вебка, ребят, ждем Ну что, мужики, перешел к моменту, где я заливаю ролик Вот, название элементарное Все, кто посмотрит это видео, получится тысяч. Собственно, ролик на канале, слово нужно написать старт Вконтакте сейчас просто ждем Кто посмотрит это видео, получится тысяч. Классно, лаконично и понятно Ждем ВК сообщений Сообщения полетели, я ролик уже скрыл И первый человек, кто написал, это вот Пожалуйста Он мне, кстати, первое сообщение написал в 2020 году Поздравляю тебя Не знаю, как зовут человек, давай спишемся Это реально самый первый человек, я сделал, мониторил Раньше его не написал никто Написал самая быстрая рука на Диком Западе Давай сейчас зададим основные вопросы Есть вебка, есть свободное время И сможет ли дать свой Steam Всё. Реально, смотри, что я научился Прям краткие вопросы и понятные писать Вопросы, есть вебка из 2-3 свободное свободно времени не нужен твой акт. ну все тогда сейчас заходим на его аккаунт и в принципе погнали кому вдруг интересно кого мы взяли на прокачку постоянно показываю страницу людей чтобы все было честно а, тут три замечательных человека лежат собственно отдыхают а, сейчас узнаю как зовут подписчика и зайдем на его аккаунт а в конце ролика созвонимся и посмотрим эмоции я надеюсь что там мы сегодня с этим денег выведем ну должны типа дефта большой собственно зашли мы на аккаунт этого человека его зовут игорь как он мне написал а, для начала зайдем в инвентарь и посмотрим что там есть а, меня в прошлом ролике Прикали, что я прокачал в позапрошлом человеку, у которого есть скины. Есть ножи там, ну не ножи, я не помню, что там было, короче. Писали типа, ой, у него есть скины, ты прокачал? но ребят, я выбираю, как бы, кто успел, кто-то съел, как говорится. Вот, у него, в принципе, этого человека ничего нет. В доте, в принципе, дот нам неинтересный, ибо это -кс, КС канал, зачем нам дота? Сейчас оставим фирменный тег на этой странице и а, начнем прокачку. Внимание, я кто-то кто а, Нет, это я на самом деле оставляю на абсолютно всех страницах, поэтому будешь в прокачке, готовься к этому. Заходим на сайт, депаем. Я не знаю, зачем я это сделал, это было, наверное, так глупо. Но, ладно, заходим на сайт, депаем и начинаем уже. Делать нормальный инвентарь человеку, Игоряну. Давай, поехали. Ну что, мужики, мы перенеслись на сайт. И, собственно, что видели, что все честно, 0 рублей. Сейчас будем пополнять. По поводу, короче, того, что я вас спросил, есть вот такой барабан. Мы его прокручиваем и что-то с него получаем. Но! Ты че орешь, а? Ребята, скинули мне денег, поэтому будет ссылочка и промо на прокрут вот этой истории. 45% кстати! А вот это прям кстати! 45% к депу отлично. Так, и еще раз Давай, еще раз Вводим, короче, вот этот промик Соси Ан И, собственно, активируем и крутим еще раз, вообще все изи, все просто У вас-то все есть, я это дело С вашего позволения закрою, также Если вот здесь вести этот промо, будет э, Плюс 28%, это не так много Но тем не менее, я не буду сегодня по своему промику пополнять Потому что аккаунты я не скидываю Адмом, здесь все вообще гуд И по своему промику я депать не буду так же, чтобы Ну, все было, я постараюсь, чтобы Все было честно, вот, но кто если что будет Делать, ребят, спасибо, что промик, заюзаете Админ видит активность, такие, ес yes! Давай-ка мы следующую прокачку на сотку Сделаем, реально, вот, не вру, набираем вот давайте в этот раз снизу, снизим чуть планку. половиной тысячи лайков. В следующий раз делаем прокачку на 100 тысяч рублей. Это уже будет прям уровень. То есть это реально уровень канала Миллионника, даже, наверное, выше. А мы будем делать это на канале Челла. Прокачка на 100 тысяч рублей. половиной тысячи лайков. Это много, но если каждый из вас инвестирует лайки в этот ролик, то... 100 тысяч рублей, а дальше больше, соответственно Поэтому, ребят, все в ваших руках По промику, у нас, в принципе, плюс 45 Поэтому мы не юзаем И делаем, что мы делаем Делаем вещи, э, у меня по ГМу Можно депать э, 25К максимум Поэтому получается Что 2 будет по 25 депа И 1, ну, на 20 кусков вот, собственно, первый без промо, остальные с промо Будем, но ну, сегодня всегда все депы сделал с промиком, потому что там уже реально будет офигенная сумма Даже без бонусных кейсов, там уже будет ого-го Короче, депаем 45 к пополнению Так, банковская карточка, сумма 25 раз 2 3 Егорыч, как обычно, мажьте мы данные, так, оплатить Мужики, первый деп залетел И с 45% приколом вышло, я, я вам покажу, просто вот Просто посмотрите. Это, это 36,250. И это без бесплатных кейсов. Слушай, а если мы прокрутим еще раз барабан? Сосиан. Активировать промо. Во, nice. Крутить барабан. Я свой промо на барабане активирую. Вот это, кстати, можно запалиться нифигово. Так, да, поменьше сделаем. Кстати, ширп. Кстати, вот о чем я говорил, выпал ширп, э, сушей. прикольно. И оно у нас уже вот здесь висит. О, да, да, круто. Вот так же можешь сделать и вывести его нафиг. Так, ну мы это пока продадим. По итогу 252 рубля уже. Не, а я все-таки хочу еще один 45% выбить. Активировать это с моих прошлых роликов. Если кто никто не видел, кто не знает, когда мы бравокей скрутили. И мне две океанские пены выпало. У меня там был такой промик. Если сейчас выпадет... Не, ну вот это уже красота. Вот это, вот это прям хорошо. Вот это прям ощутимо. Но этот промик мы оставим этому человеку. Если вдруг он будет закидывать 45%, процентов, это реально очень вкусный промик. Таких, по крайней мере, они даже не выдают ютуберам. Вот. А сейчас мы делаем 25к еще, но уже с промиком, который я использовал на всех видосах. ER2023. Подожди, Ер 23 Вот, тут 38%, 45 я Игоряну оставлю, если вдруг что. А 38 вот этот заюзаю. Ну и плюс мы всегда его юзаем, поэтому... Но 45 это очень вкусно. Ну, типа, оставлю. Короче, 38%, еще 25% залетает, поехали. Пополните опять ГМ, и останется еще двадцатка. 25, оплатить. Сафонов. Оплатить. Мужики, взгляните на эту красоту. Что для тебя красота? Это было только 2 депа. С промиками со всей историей 7752. У нас еще двадцатка. Ну, это очень, это очень и очень жестко. Да, брат. Я думал, что сегодня откроем восьмой кейс. Ну, типа, он думал от 70 от 80 но он от 100 тысяч. Тут видео запрещена. То есть я бы свои, своих еще 10кад докинул, но докидывать 30-ку, типа, такое себе. И у нас по итогу из бесплатных будет до 7 -го. Тут до 500к, естественно, 500к закидывать я не буду. Но, опять же, если мы будем лайки набирать на этой рубрике и полмиллиона выдавать на прокачки будут, то норм. А в целом у нас остается еще 20 тысяч рублей, которые мы сейчас будем закидывать. Ну и, мужики, здесь я сделаю на третьем депе вообще по-умному, то есть у меня же ВД заказ... Ролики а сейчас выдают балик, да, ну, то есть ну скидываю деньги, я закидываю, иногда платят за интеграции и так далее и тому подобное. Ну, собственно, они мне дают промики. Вот, например, была интеграция. Естественно, они отслеживают статистику, да, то, сколько, по моему промику депл. И давай сделаем так, чтобы они мне еще рекламу брали, они в любом случае это видят Но чуть-чуть статистику свою повысим. Я использую свой промик, вот этот, он на 40%. Короче, я его завязаю, у меня статистика бустанется. Реально, вот эти 45 мы оставим Игорю. Но вдруг, то есть, это это прям Ба, а такого промика нет нигде, только в барабане можно забрать Вот, поэтому я использую свой на 40%, ну, чтобы себе еще и попутно статистику обуснуть 20-ка залетает, пополнить на 40%, то есть это будет, сколько это, до 5, это, это уже в районе сотки, наверное, будет Банковская карта, опять же, 25к Ой, подожди, 25, 20 я что-то уже улетел, 20 тысяч Сейчас бы закинул 25, еще и я бы В этот ролик вложился, причем, что ссылка блин, есть, это было бы весело Ладно, двадцатка с промиком 40% процентов полетела Ну что, мужики, деньги на балики И у нас по итогу получилось Я все-таки сегодня буду все показывать Где это, вот, 98 тысяч Изначально я опять начал Прыжки свои вот эти вот исполнять День-два раза вот это упражнение делает, позвоночник не будет болеть. 70к. Это плюс? 28 тысяч. И опять же, мы еще не открывали фрикейсы. То есть сейчас уже будет другая совсем картина. С вашего позволения, в принципе, мне никто не ответит, да, позволяет мне или нет. Мы это все делаем фастом, ну, именно первый, первый, второй до третьего кейса, потому что самое интересное начинается с четвертого, а первые три кейса, ну, типа они там, по-моему, до, до 2000 рублей вроде бы как. Так, да, здесь 500 рублей. Третий кейс идет здесь уже подороже, ну, типа это где-то 2000, наверное. Я скины сейчас стараюсь не про Продавать, чтобы потом было видно, собственно, сколько с этих кейсов выпало. Вот четвертый кейс уже интересно, по-моему, он от 5000 начиная. То есть здесь уже вообще прям по -по другая картина должна быть абсолютно. Но хотя, черный лотос. Напомню, что этот кейс от 5000, если выпадет три черных лотоса, ну, картина будет вообще печальная, совсем печальная. Так... А джекпот из черных лотосов никто не отменял, да? Слушай, ну это неприятно. Неуж неужели это первая прокачка, где человеку ничего не будет... Нет, ну картина пока что, пока что печальная, я начинаю переживать. Потому что, да, я за ролик ничего не получаю, но... Ну то есть, если мы дропа не выведем, то вилдропа вообще получится фришный ролик. Это тоже нехорошо. На канале Человек-человек фришные ролики это плохо. Кто-то должен заработать, либо вы, либо я. Сайт заработать не должен. Так, ладно, пятый кейс. Тут уже, по-моему, от 10 тысяч, от 8, да, от 10, да, там же плюс 5 идет. Ну вот тут уже поинтересней. Топливный Джек 4К. Мало, это мало. Все-таки деп у нас 70 тысяч. Но э, фрикейс пойдет, в принципе. Слушай, но именно в этом ролике я скажу так. Фри-кейсы сегодня и на этом АКе, я не знаю почему, они не выдают. То есть, да, выпал фьюл-инжектор, uh, но пятый кейс это уже от Депо. DEPO... Сколько это? Подожди. А, 10К. Ну, хотя, в принципе, если учитывать, что 10К выпал фьюл-инжектор за 4, ну, то есть почти 50% пойдет, это нормально. Я чуть... это, это уже я немного <смех> приел чуть-чуть, ну, без матов ролик, поэтому осадок. Так, а в шестом кейсе осадок получить, это, это остается осадок, это плохо, это плохо, ничего там хорошего нет Тут уже скины идут на самом деле дорогие, а осадки здесь мне не нравятся Ну типа до пятого выбить 4000, это окей, это пойдет до, Ну типа в шестом кейсе выбивать осадки, ну такое себе причем этот кейс от 20к депа, насколько я помню. От 25 даже слабо. Если с 7-го будет так же, а 7 это уже 50 тысяч депа. Ну, типа это будет прям плохо. Осадок. Так! Синий фосфор! Цена! 18. Он не выведется за эту сумму. Но оставлю ради интереса. Просто посмотреть, заберется ли синий фосфор. Но неплохо. В принципе, пойдет с бесплатного кейса получить 18к. Приятно. Ну, тут я даже спорить не буду. Еще один осадок. Открываем еще один кейс. Сейчас гунгнир. И гунгнир! Ладно, но ну, какой, какой гунгнир размечтался? По итогу, что вышло, что у нас получилось. Я не буду продавать, как я и говорил, синий фосфор. Главное, что идет запись. Я постоянно здесь на нее отвлекаюсь, потому что я очень боюсь. Синий фосфор продавать не буду, потому что если он выведется за 18к, это круто. И, в принципе, это тот скин, который потенциально может вырасти в цене. По итогу, с фри кейсов у нас получилось. Сейчас посмотрим. На балике 103 тысячи, это плюс 33 куска на секундочку. И синий фосфор, то есть... Это не то, что достойно, это прям круто. Но объективно, это реально офигительно. Ну и сейчас уже пошли обычные кейсы. Вопрос в том, как они будут выдавать. Все-таки помимо прокачки это и проверка. Давай сразу кейс для инвесторов, инвесторов. Это все-таки мой любимый реально кейс. Поехали. 10 штук, 19 тысяч. На балансе 83к. И я попутно сейчас только красная линия можно будет забирать. Это очень крутой. Скин си не глянец. В принципе, тоже. Так. Найс, бах, 100 трековский! Пойдет двадцатка Не зря мой любимый кейс Это хорошо, это вывод, это вывод, это очень А ВП бах, это очень красивое Крутой ВП, на мой взгляд Тогда красную линию, ну, косарь В принципе, тоже можно забрать, и синий глянец заберем Это все дорожает в цене Вы меня просили сейвова, мы идем сейвово Как только можем, остальное все продаем Слушай, я сейчас переживаю В любой момент может дропать, просто перестать Ну, типа, 20к бах 18к синий фосфор, у нас на балансе 84 тысячи. Но вот эти три скина и фосфор я, собственно, уже оставил у себя в инвентаре. Как?! будет идти дальше. Апгрейд пока. Не, ну я не буду. 70К сразу. Можно просто слить. Я этого делать не хочу. Обещал, что сейвово. А Драгонлорчик-то залетел. Было бы очень круто. Кровавый Спорт. Так, Кровавый Спорт тоже оставляем. Вы меня просили сейвить. Ребят, буду сейвить как только могу. 65К остается. Деньги, собственно, казенные на секундочку, да? Поэтому мы будем рисковать. Ну что, мужики? Нет, реально набираем дофига лайков на этих роликах, да? Будет вот. Типа, есть кейс за лям? Не знаю, дойдем мы до этого или нет. Сбор этого кейса. Вы немного не видите. Вот так давай сделаем. Вот, Ну, типа, это круто. Главное, что идет запись. Я реально постоянно переживаю что идет запись на таких роликах. Так, у нас 65 тысяч рублей. Идти ли на апгрейды или нет? Давай еще попробуем такой кейс. Ну, типа, реально, просто у меня инвент в основном. Я просто знаешь, как дед, который рассказывает одну и ту же историю постоянно. Байлин, кстати, здесь ни о чем. Ну вот, о чем я говорил, сейчас просто может вот так дропать. У меня, короче, мой инвент, он... Ну там, короче, в основном клейте капсулы, да, которые будут дорожать, которые дорожают уже, и которые можно будет потом продать. Но, ну, типа, не знаю, когда там буря на закате, моя чел. Ну, кстати, все у нас. Косарь, понятно. Ну и, короче, кейс инвесторов, поэтому я люблю. Но у нас 29 тысяч. Если сейчас он нас не вытаскивает, два скоростных зверя статряковских. По 2000 рублей. Два одну МК оставим. 17 тысяч на балике Этот ролик можно сделать мега коротким объективно, но повторюсь, помимо прокачки это все-таки проверка. Я тут ну типа перестал рисковать, как вы и просили, но проверка она все равно проверка в любом случае. То есть, апгрейдов там на медузы и так далее, как в первых роликах я не делаю Две МК они могут по 800 рублей стоить, полторашки. У нас 8к остается. Блин, это хреново. Это очень плохо. Я, я не знаю, что сделать. делать. Это реально проблема. По итогу, что у нас осталось? Давай посмотрим. На 47 тысяч дропа. Не, ну в целом для подписчика неплохо, но для меня это очень плохой результат. Народ, кто помнит, с этого кейса постоянно дропается что-то годное. Если сейчас что-то падает, это реально самый топовый кейс будет на сайте, если он сейчас окупает. Если же нет, то 40к... Ну в любом случае, скины я уже продавать не буду. Я типа оставил... но я пока не вижу, просто... 4К. А не все так хорошо, как было? Но... Типа, прошлые ролики прокачки, они были, они были интересней. Сегодня по дропу какая-то проблема. Причем даже тайный кейс, который на моем аккаунте. Ну, на моем-то неудивительно. Но на, на каждом аккаунте подписчика этот кейс офигенно себя показывал. Опять же, может, он выдавал, потому что большой депл, но у нас тут он еще больше. Ну, типа, чтобы забайтить людей. Ну, типа, я не знаю, у нас 2000, блин, рублей. Опять 799? Ну, короче, что, 1500? Это ласт кейсы. Эта прокачка, она... Она мне не понравилась лично, потому что, ну, статрек потом. Так, подождите! Он мне падался... Есть! Все! Все нормально! Это не нормально! Я ничего не вижу. Все замечательно, 22 тысячи. Слушай, ну 800 рублей еще остается, я, конечно... Слушай, ну это очень круто. Это уже результат. Да, мы не прям жестко что окупились, но мы не минсанулись. Мы в нуле! А по ценам Стима, опять же, М как, сразу говорю, если выведется, он ее не продаст на маркете за, такую, за такие деньги... Ну это его проблемы, но ну, это М-ка статрек. Поток информации у нас статрек ба. У нас, ну, вот эти калаши, типа, мы их не берем особо в расчет. Хотя у него и так раз, два, не три М-ки, да им продадим вот эту, тысячи Ну, типа, я хочу немного рискнуть. Я реально хочу рискнуть и посмотреть, что из этого получится. Подожди, даже не продадим, а мы ее в апгрейды зафигачим. Так, сначала баликом про просто пробьем. Welcome to the club, buddy. Yes, Стой, я тут подумал, а если мы немного сломаем систему и пробьем не баликом, а пробьем скином. У нас 877 рублей баланса. И как бы глупо, смешно это не звучало, но я примерно представляю, как работают апгрейды на сайте. И вот просто сейчас проверим. Какой-то керамбит с непонятными значениями. Смотри. Оно заходит. Оно что, реально? Окей. Хорошо, это было близко. Я, я уже реально такой... Хорошо, и сейчас... А, мы ему слили как раз. И сейчас мы делаем следующее. Ну, то есть, по моей логике... Почему, кстати, я вот сейчас многие заметили, отступил, потому что иногда на ВД бывает, что, типа, ну, короче, фулбаликом нельзя. И нужно, чтобы что-то оставалось. Я чуть-чуть отступил. По логике сейчас мы шансы слили. Ну, то есть, сколько сайтов мы не проверяли, было так. Но, опять же, здесь немного другая ситуация, мы в нуле. Ну, то есть... Короче, дать он должен 100%, я, я выставлю, от, давай тысяч, посмотрим, что есть, ну и, и то это, подожди, это будет, так, попробовать, а сколько это будет, подожди. а, 59%, подожди, мы, мы не то, я такую думаю, типа, что за фигня, это будет 13%, это, это, это не то, это не то, что хотелось бы, так, ну 13 прям совсем мало, по итогу ножа сегодня ни одного нет, и хотя бы хоть какой-то, так, я странички потерял, хоть какой-то ножик ну, типа, я не знаю, какой-то нож, какие-то перчи Что лучше, нож или перчи? Напиши в комментарии, что ты сейчас выбрал Я выбрал чай, чай, индийский чай Я, я вот не знаю, ну, но, типа, нож, это, фу, нож Перчи, это универсальное, ко всему А нож, типа, ну, а перчи у тебя не всегда на руках Это прикольно а, И вот я сейчас не знаю, типа, что выбрать А что реально выбрать? Давай дефолт 14%, ну, это тоже мало Мужики, пробуем, ну, типа, 14... мы сейчас лилиемку, она должна зайти Надеемся, просто она заходит Че пробуем? Давай в паузу облачивать с другим видом успех. Тут даже вопрос, что оно не, оно не зашло оно зашло! На 14%! процентах. Но вот сейчас уже картина вырисовывается. Что мы имеем к концу этого ролика? А, я читаю комментарии, как ни странно. Блин, я сейчас... Короче, прикол с этими перчатками был... Ну, типа, это 5к, это немного относительно других скинов, которые у нас лежат. Надо выдохнуть. Да это... Это, это что-то я прям эмоционально все это реагировал. Прикол с этими перчатками был в другом. Прикол не в их цене. Прикол в проценте. На 14 или там 13%, 14 было. Оно зашло. И вот это реально интересно. У нас скинов на 73 тысячи, Депо было на 70к, плюс 3к, но цены стима, и мне вот сейчас интересно что выведется, а что нет, просто я сейчас делаю небольшие ставки Господа а, Смотри, мне кажется Синий фосфор нет С ВП нет Это выведется, это выведется Вполне возможно Не знаю, возможно нет Перчатки выведутся Вставляем трейд ссылку и выводим а, И вот сейчас еще раз хочу сказать Реально Я такие суммы Возможно Бы я бы их депал Но скажу честно Меня бы жаба задавила Но Дроп предложил сам 70 тысяч депал Ребят, пожалуйста Поддержите и ролик И их сайт Просто прокрутив барабан Это будет реально Самая крутая поддержка Но если не будете переходить к тебе лайк воткните Оно реально того стоит Ведь только на этом канале мы делаем такую жесть. Что, выводим? Выводим. Так, треть ссылку я вставил. Сейчас мы все это дело выводим. Давай начнем э, со скинов, которые ну, которые реально должны забраться, по моему мнению. Красная линия. Типа, она должна быть на маркете. Но, опять же, она должна. Да. Красная линия, да. Синий глянец, да, он тоже должен быть. Это дефолт скин. Да. Слушай, по пока идем хорошо. Перчатки. Забрать. Они должны. Деф ну, типа, не такие дорогие перчатки. Не то, что дефолт, но, тем не менее, не такие дорогие. Да. А, калаш под вопросом Но я думаю, да, я думаю, он заберется Но в стиме он, скорее всего, будет стоить дешевле, чем 5 И вот сейчас самое интересное Начнем с эмки Эмка за 18 тысяч тени фосфор. Замена Просто, ну уже, ну шарю а, Окей, эмка, мы вывести нему Перчатки мраморные Но они не выведутся, скорее всего, в том числе забрать. Если выведется мраморный градиент Это очень крутые перчи Я тебя поздравляю, Илья а ВП бах Под вопросом Я думаю, что нет Окей, okay. а наклейку нет. А, пе Еще перчи? А давай нож какой-нибудь. Давай какой-нибудь нож интересный. Но из ножей тут ничего крутого нет, реально. Ну, типа, ну вот такой ножик. Кстати, да. Почему нет? Ножа нет. Типа, есть крутые перчи. Но у него и так есть перчатки, у него нет крутого ножа. Мы делаем нож. Мы делаем нож, мы забираем нож. В целом, почему нет? Нож нельзя. Ну, надо какой-нибудь нож. Надо какой-нибудь нож. Легенды неинтересны. Ну, типа, не знаю. Ну, блин, перчатки, конечно, были. Как вариант. Ну а если, но ну, обмотки могут дешевле стоить. Слушай, я не знаю, это проблема небольшая. Калаш, ну калаш может просто стоить дешевле в том числе. Слушай, я не знаю по поводу ножа. По поводу ножа, прям вопрос. Гамма-волны. Давай вот такое возьмем. Ну просто, блин, пусть он будет на маркете. Но ну, тоже ничего, но блин, я все-таки хотел. Ребят, тут какая-то проблема, почему-то нож не забирается. Ну, окей, нож мы заберем в любом случае. Давай пробуем с МК. Опять же, вылезают разные ножи, МК не водится все так, как я и говорил. И чтобы, наверное, уже не... Хотя, правда, вот такой нож 21К. Ну типа это гамма-волны. Попробуем. На, нос, нож вывелся. Вопрос с еще одним ножом. Если дальше такая проблема будет, напишу в поддержку. Какой-то баг почему-то не забирает нож. Ну окей, пока дождемся вот этих скинов, и я думаю, буду писать в поддержку, потому что ну, ролик я уже хочу закончить, пусть что-то сделают с этим ножиком. По поводу ножа, мне заменили его на вот такие перчи, написал поддержку, говорю, не заменяется. И мне заменили, на сайте они стоили дешевле, но методика та же самая, как на КБ. Если не водится, пиши в поддержку, тебе все заменили. Так что здесь все гуд. По итогу прокачка реально получилась годная, но по ценам немного... Ну, немного не то, что я хотела. наверное, сделаю вот так, чтобы вам было удобнее видно. А, собственно, считаем, сколько у нас получилось. Но по ценам стима по мне показалось, что это ниже. Смотри, 2200 плюс нож 25... 471. Кстати, вот эти перчи заменились на нож. Ну, типа, три пары перчаток. Ладно, две, потому что вот это, ну, типа, не очень. А дальше калаш синий глянец, 614 рублей. Так, а далее перчатки, которые стоят 5100. Вот эти перчатки, которые стоят 19500. И плюс калаш, который стоит 1100. По итогу у нас вышло 72 тысячи рублей. Ну, по сайту показывало 76 заменами со всей историей. Деньги там полтора или две тысячи осталось на балансе. сейчас заапгрейдить еще что-то с этого. По итогу плюс две тысячи от деп. На самом деле это ну, нормально пойдет. Главное, что мы не ушли в минус. Подписчику вообще без разницы, потому что он денег в это не вложил. То есть блин, реально круто. 70к получилось забрать, что удивительно, потому что вилдропу, блин, логичнее было бы слить человека. Собственно, я прихожу действительно к мнению, что ну, они не знают аккаунт. Им дешевле было бы выдать на 30 тысяч Вполне возможно, что это реальные шансы сайта. Дофига закинул, вот на, на 70-ка минимум. Ну, дальше можно было еще идти гулять, но я не стал этого делать. Вот, поэтому сейчас пробуем что-нибудь еще с полторашки заапгрейдить и звоним подписчику. Ребят, прошу прощения, мне, мне вас пришлось немножечко одмануть. У меня не полторашка, у меня 3000. Ну, то есть, в принципе, по ценам сайта, что показывало, то, грубо говоря, у нас осталось. Не буду сильно рисковать, попробую сделать вот этот нож. Ну, типа, на большом проценте. Но после вывода оно может... После вывода оно ну, просто не зашло. Но, тем не менее, 71К. Сейчас я звоню со подписчиком. Я думаю, для многих это самая интересная, самая интересная часть ролика. Еще раз, Виллдроп, спасибо за возможность. Просто посмотрим еще раз на те скины, которые у нас по итогу остались. Кстати, друзья, я, я думаю, ну дай-ка зайду на всякий случай. И посмотрю, собственно, в контрактах, какие скины остались У нас остался еще калаш С этим калашом Ладно, ну опять надо писать, я почему-то не могу его забрать Окей, давай еще раз напишем, чтобы не его заменили Ребят, мы снова здесь По итогу этот коллаж за 5000 заменили мотоциклетными перчатками за 6300 по стиму Ну, хотя на сайте также цена там в районе 5000 была В общем, по итогу 70 тысяч мы вывели 76 тысяч рублей. еще раз просто... А, ты не видел. <сотор> ты, по не видел перчатки. Вот они. еще раз просто взглянем на то, что мы вывели. Это Redline, кстати, с прикольными красными наклейками. Это перчатки спецназа Мраморный Градиент за 19 с половиной тысяч рублей поношенные, правда. Мотоциклетные перчатки Третья Рота за 5 100. Дальше Синий Глянец немного поношенный. Охотничий нож Гамма Волны за 25 тысяч рублей. Мотоциклетные перчатки мят прохлада за... Ну, тоже за нормально 1000 рублей, да, просто поверь мне. 16 900 они продавались. И вот такие прекрасные перчатки-транспорт за 6300 К сожалению, в counter можно играть за КТ и Т сторону, но у нашего героя сегодня аж 4 пары перчаток. В общем, звоним Илье. Реально очень крутая прокачка. 70 тысяч получилось, 76 вывести. И мое небольшое мнение по поводу, есть ли завышенные шансы нет на аккаунтах, которые я прокачиваю. Реально, просто сами подумайте. Логичнее было бы выдать дропы на 30к. Но выпало на 76. Ну, то есть, у меня реально большие сомнения по поводу того, что они видят этот аккаунт. Ну, хотя я все промики даже на барабан активировал, но реально очень круто, если это реальные шансы. Потому что, ну, это топ. И причем это не первая прокачка, и можно сделать вывод, как бы, понятно, да, что ВД скинул деньги. Ну, то есть, если это реальные шансы, это очень круто. Сейчас созваниваемся с Ильей, и хочу очень посмотреть его эмоции, наверное, так же, как и вы. Здорово, Станислав. Так, сегодня у нас Илья. Илья, сколько тебе лет? 18, 19 будет через... Не, 10. Ты 2004 -го года рождения. Получается Не спрашивай, откуда я это знаю. Я никому не скажу. Ну ладно, Илья, Илья, Илья. Ты а около компас сейчас, да? Около, ну, около ноутбука. Я могу попытаться включить его, да? Илья, покажи пицуху, пожалуйста. Ну, это очень сильно. Вот это да. это это Илья дает. Я думал, Илья будет помладше. Ну ладно. Кстати, классное... Блин, классное тело. Ладно. Благодарю. Вопрос следующий. Как ты так быстро ответил мне? Ты подписан на мой канал, да? Ну, года Я тебя смотрю класса 6, я тебе так скажу. Ты из меня с класса шестого смотришь. Приятно. Реально. Да, да, да. Я что, я университет сегодня проспал. А, ну ты... Что-то проснулся. Ага. Ради такого дела-то можно? И, ну, блин, ну получается так, да. И что-то YouTube смотрел, увидел уведомления, посмотрел и написал тебе. Ну вот еще раз доказывает, что все, что не делается, все к лучшему Илья, окей, Игорь, заходи, пожалуйста, в Steam Блин, реально, я же тебя весь ролик и называл, почему? Почему одни зовут Илья? Я уже написал Я еще позвонил в Дискорд, я говорю, Илья, ты такой, я не Илья И я такой сижу, такой Илья, будет веб-камера у нас сегодня? Я не Илья Как не Илья? Я зашел, я зашел Что ты написал? Procussion человек Это что-то крутое, да? Получается так Получается так. Но да. сейчас я думаю что... Чест, Честно сказать, когда пришло два первых уведомления, я посмотрел именно только на два первых, я так скажу. Mm -hmm. Mm -hmm. Ты слишком поздно написал. Я увидел коллаж и перчатки, по-моему. Ну, на этом, в принципе, все закончено. Переходи на инвентарь. Блин, ну ты. Увидел уже основные предметы. <музыка> Довольно блин. Ну, это нормальная да. реакция на самом деле. Давайте сейчас а, вместе с тобой, Игорь, посчитаем, сколько там денег. Это самый интересный момент. Сейчас калькулятор открою. Лаш, а ты снимал же все, что скидывал получается? Мне нужно озвучивать или нет? Не-не-не, ты просто посчитай и скажи стоимость. Сколько там денег? 77 тысяч российских рублей. по Соединистимо 77 тысяч, Илья, ты прокачан на 77 тысяч. Вопрос один. Ты рад? Да, да, конечно. Ну, это самое главное в нашей рубрике. И в конце этого так называемого интервью я хочу задать один вопрос. Я Знаю ли я тебя в личной жизни? Ну, типа, в, не в личной, а в реальной жизни. Нет, скорее всего. Нет, мы не виделись. Мы не виделись. Нет, То есть не это виделись. не подставная рубрика, это не фейк-прокачка, это действительно все пусто. Да, красиво. нет, конечно, нет, нет. Вот и все. Игорь, огромное тебе спасибо за то, что смотришь, за то, что поучаствовал и я рад, что получилось тебе поднять на сегодня настроение. Теперь можно тебе там пару вопросов? Да. И были там, конечно, я тебя... смотрел очень давно. Начиная с того, как тебе, ну, вообще типа, пришло в голову стать ютубером и заканчивая, типа, ну, почему тебе упали так резко просмотры в какое-то время, прям резко. Это мне вот нравится, что вот это резко момент сменился. Интервью брал я, теперь ты берешь его у меня. Ну да, да, ну так интересно, же. Ну, блин... Ю... пошло не так? Я, наверное, на первый вопрос отвечу ютубером. Ты смотрела Ивангая, наверное, так же, как и все, как и я, я так думаю, нет? Ну... Ну да, да, да, было. Ну, то есть то того прежнего Вани, которого мы все помнили, да? Смешного, да, интересного. Да, да, да, да. Я тоже смотрел и хотел стать как он. Сейчас как он стать я не хочу. Многие понимают, думаю, почему. То есть он дал мне толчок, я такой думаю, блин, хочу так же. Не из-за денег, а именно за популярность. А почему просмотры mm -hmm. упали? Я не знаю, но типа у меня канал, во-первых, заблокирован в России Многие думают, что я заблокировал его mm -hmm. вот для русских людей Нет, я живу также в России, мне просто РКН заблокировал канал Вот, и просмотры no, упали Ну, я, я посмотрел, да, я заметил И просмотры упали, потому что у меня снесли в один момент, застрайкали весь мой канал, даже ролики, где я раздавал айфоны После этого у меня вообще просто весь канал пошел на спад На этом твое интервью закончилось Да, я не, не придумал больше вопросов Сейчас ты можешь сказать что-то напоследок на этом канале, заблокированном в России Что я хочу перестать дать привет Данику, он тебя тоже как бы смотрел очень Данек, давно привет Сейчас не знаю да, если, если он на твои видео, привет, блин, я, ну, успехов тебе желаю, конечно же, не знаю, ты человек, который, блин, подсадил большинство школьников. Я сейчас покраснел, не знаю, это, это, это не комплимент, это явно не комплимент, ладно, пойдет. почему, блин, в седьмом классе там чисто мы сидели, благодаря тебе, не знаю, как это сказать, сидели чисто на КСГО посте, на вот таких сайтах. Чисто на переменах, то поднимали, то сливали. А, материться нельзя даем мое. Ну, нежелательно, да. Ну, там Егор в пика вообще все, что было. Но, Игорь, еще раз тебе огромное спасибо за участие. Вот. Спасибо тебе большое. И сейчас мы переходим уже к конечной части этого ролика. Ну вот я остался один без Игоря. И на самом деле, все люди реагируют по-разному. И вот сегодня мы увидели ту реакцию, которую видели миллион человек, когда раздавал айфоны То есть, когда ты подходишь к школьнику на улице, отдаешь iPhone, он не понимает, что происходит Посмотрите, кто не видел, напишите там, в YouTube дал школьнику iPhone. все ролики мои И вот та реакция, которая была у них, была сегодня и у Игоря Хоть он и не школьник, но тем не менее реакция была эта То есть, человек не ожидал и не понимал, что происходит Поэтому, кто будет писать, я просто уже предвижу комментарии там, про реакцию и так далее, ребят это нормально, у всех людей реакция разная Это, грубо говоря, полнейшее непонимание того, что происходит Тем не менее, только на этом канале мы дарим действительно такие большие суммы И все-таки отдельное спасибо вам за поддержку и Вилдропу за деньги, которые они скинули на прокачку Огромная просьба, ребят, 45 тысячи лайков, делаем прокачку на 100 Я пишу Вилдропу, ребят, пишу, ребят, скиньте столько, И мы это делаем и делаем это не раз в месяц, а раз в две, в раз в неделю. На этом был человек. Всем спасибо. Ролик действительно записывался очень долго. Пока я ждал вывода предмета, это все было реально долго. Писал вилдропу, чтобы заменили скин. Ролик записывался, я скажу, где-то час. Реально, я очень устал. Егору стал томонтировать. Поэтому за старание, ребят, пожалуйста, лайк. Всем огромное спасибо, добра позитива. Увидимся в новой прокачке в следующих роликах. А с вами был несменный ведущий этого канала, Человек человек Окей, Станислав. Всем спасибо. Всем пока.